Я знал, что я к чему-то но привет, душу. Вот такие хорошие вокальные оплаты. Ты хочешь, что я посмотрел? Как ты пытаешься, ток мой только не копил мои игры. Делай собственное, если можешь. Я буду наблюдать. Mm. Oh.